Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Стрелец на март 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Итак, начнем мы с планеты Меркурий. Ведь Меркурий после Луны это самая быстрая планета, и во многом он определяет темп, с которым будут связаны наши повседневные дела, бумажные дела, поездки, переговоры. До 10 числа Меркурий будет ретроградный, и это будет период концентрации на какой-то одной важной теме, которая связана как раз-таки с общением, обучением, автомобилями, родственниками, поездками. Что-то в этом плане может у вас важно и решаться, особенно вблизи 10 числа. И Меркурий в этом положении будет находиться с 4 по 16 число. После 16 числа он переходит в рыбы, в ваш четвертый сектор недвижимости, поэтому во второй половине месяца дела будут идти намного быстрее но они больше будут связаны именно с домом, семьей и недвижимостью. С 1 по третье число Венера будет в напряженном аспекте к Сатурну и будет затронут ваш финансовый сектор. В начале месяца может быть не совсем комфортное ощущение у вас, и это будет связано с темой финансов. Это период, когда стоит экономить, воздержаться от чрезмерных трат. Может быть сильное ощущение, сильное желание, что вот прям хочется что-то купить, но желательно первые три дня этого месяца все-таки воздержаться от серьезных покупок. 5 числа Венера переходит в знак Телец по 3 апреля в ваш шестой дом. Это значит, что в ближайший период времени вот целый месяц, пока Венера будет находиться в Тельце, Дела, связанные с работой, будут складываться весьма легко. Это период, когда вы расслабленно приходите на работу, когда появляется больше свободного времени, либо у вас просто будет меняться отношение к обязанностям и работе. Вы не будете настолько скрупулезно выполнять всю работу, вы дадите себе какую-то слабинку и дадите возможность больше отдыхать. Также Венера в шестом доме обычно дает финансы сверх той суммы, на которую вы рассчитывали. То есть это либо возможность дополнительно заработать, либо какие-то премии и поощрения. Ну и само собой Венера — это планета, которая отвечает за удовольствие, взаимоотношения, поэтому могут быть какие-то приятные эмоции, встречи, знакомства — в связи с вашей работой. Восьмое, девятое число — очень интересные дни. Солнце будет в соединении с Нептуном в вашем четвертом доме, а Венера — в соединении с Ураном в вашем шестом доме. Эти дни могут дать вам возможность, опять-таки, больше времени быть дома. Это может быть какой-то дополнительный выходной. И Венера в соединении с Ураном в шестом доме может дать неожиданные приятные события, связанные с с работы это может быть подарок, либо финансовое поощрение на работе. Это возможность отдохнуть, даже если вы не планировали это делать. Ну и само собой соединение Солнца с Нептуном в четвертом доме дает вовлеченность в семейные дела и желание больше времени проводить в кругу родных и близких людей. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем десятом доме. И полнолуние это кульминация либо завершение какого-то процесса в вашей жизни. Десятый дом отвечает за очень важные э, сферы, очень важные темы. Это может быть связано с карьерой, это может быть связано с личной жизнью э, то есть э, подойдет к концу определенный важный этап в вашей жизни. Это может быть э, переход на новую работу, это может быть желание переехать куда-то. То есть обязательно будет ощущение, что какая-то большая глава в вашей жизни подходит к концу, и вы стоите на пороге чего-то нового. Но это новое пока что не сформировано, вы еще не знаете, что вас ожидает впереди. С 11 по 14 число Солнце будет в аспекте к Плутону и Юпитеру, а Марс в аспекте к Нептуну. Это период, с одной стороны, очень активный, но эта активность не внешняя, а больше связана с домом, семьей, какими-то бытовыми вопросами. Так как затронут ваш сектор финансов, то в этот период возможны покупки для дома или траты, которые связаны с вашей семьей, с членами вашей семьи. 20 числа Солнце переходит на месяц в знак Овен, ваш пятый дом. И ближайший месяц будет очень ярким, и события многие будут связаны с вашими детьми, с темой развлечений, хобби, удовольствий. Скорее всего, ваши дети вас порадуют. Это момент, когда вы будете гордиться своими творческими успехами. В целом, это период, когда вы можете переключиться на тему творчества и будете делать большой акцент на то, что вам действительно нравится. И захотите некоторое время хотя бы в этом направлении развиваться. Также в целом Солнце в Пятом доме иногда дает желание заниматься физическими упражнениями и вести такой более подвижный образ жизни. Начиная с 20 числа и до конца месяца будет очень важный период в плане финансов. Возможно, Вы будете оформлять какие-то документы либо подписывать какие-то бумаги, связанные с Вашим доходом. И в это время Марс будет проходить соединение с тремя планетами в Вашем секторе финансов — с Юпитером, Плутоном и Сатурном. Поэтому можно сказать, что в это время будут решаться прям сверхважные вопросы, связанные с темой Ваших личных денег. Поэтому будьте внимательны в целом к тому, что происходит в это время. 21-22 число Меркурий будет в аспекте к лунным узлам, а также к Урану. Могут возникать неожиданные ситуации, связанные с темой недвижимости. Это период, опять-таки, когда вы будете подписывать какие-то документы по недвижимости, либо будет активное обсуждение каких-то семейных вопросов или вопросов, связанных с темой жилья. В целом, это период, когда вы можете получать какие-то э, новую информацию, какие-то новости. Это время, э, когда стоит обращать внимание именно на общение и на э, то, что вы узнаете нового. 22 числа Сатурн переходит на несколько месяцев в знак Водолей, ваш третий дом. Это очень важное астрологическое событие, ведь Сатурн длительный период времени находился в вашем секторе финансов, и сейчас он на время выходит из этого сектора». Я обязательно сниму на эту тему отдельное видео, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинку. 23 числа Венера будет делать секстиль к Нептуну и будет затронут ваш 4-й и 6 -й сектор. Это дом и работа. Поэтому в целом этот день можно считать достаточно расслабленным. Вы будете заняты бытовыми вопросами, решением каких-то повседневных дел. И при этом... Скажем, это все будет происходить достаточно расслабленно и, возможно, даже не по плану. Желательно на этот день серьезные переговоры, обсуждения не планировать. 24 числа будет новолуние в Овне, в вашем пятом доме. И вот как раз-таки новолуние дает возможность создать эскиз новой жизни, нового видения. Это какая-то идея новая или проект. В целом, Пятый дом отвечает за творческие дела, то есть у вас может проснуться интерес что-то создавать, творить. Это может быть интерес к спорту, опять-таки, физическим нагрузкам, либо это новая страница в жизни ваших детей. Также по Пятому дому может проигрываться тема личной жизни. То есть в этом месяце у вас идет переход от работы, обязанностей, каких-то, финансовых нагрузок и ответственности на сферу личной жизни. 28-29 число — очень удачные дни в финансовом плане. Венера в это время будет в аспекте к Плутону и Юпитеру и будет затронут ваш сектор финансов и работы, поэтому эти дни напрямую связаны с хорошим доходом либо хорошими выплатами. 30 числа Марс, планета активности, переходит в знак «Водолей», 15 мая. Это ваш третий дом, поэтому в целом много энергии активности вы будете в ближайшие полтора месяца направлять на тему документов, поездок, разговоров. Возможно, у вас повысится интерес что-то читать, узнавать что-то новое, обучаться чему-то. Это может быть период, когда вы просто будете иметь больше времени на общение, либо захотите отправиться куда-то, пусть и недалекую, но все же поездку, которая прибавит вам сил и энергии. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.